С радостью представляю своего друга Сергея Маркелова. Сколько я его звал на канал, и, наконец, он к нам пришел. Серега, э, такой фанат олимпиадных задач, что вот даже еще больше, чем я. Вот, так что... И, кстати, по-моему, и всесоюзник, и покруче меня выступил в свое время. Вот, так что давай, Сергей, расскажи нам что-нибудь интересное. Я хочу рассказать о явлении про которые не все знают. Некоторые открытые проблемы современной математики, даже чтобы понять формулировку, нужно несколько лет учиться. Но в геометрии, про которую многие считают, что все уже давно доказано, еще Евклид, но ну, в крайнем случае в средние века там кто-то что все доказали, реальная картина иная. Именно в геометрии наблюдается минимум расстояния между тем, что может понять школьник, и тем, что не знает никто, между открытыми проблемами, на которые и Саватеев, и все другие математики на свете не знают правильного ответа. Об одной из таких задач или, точнее, серии задач я и хочу сегодня рассказать. Вот смотрите, если взять тетраэдр, как можно было бы, вот если бы я читал 20 лет назад лекцию, то можно было бы сказать пакет молока, но сейчас уже молоко другое, школьники такого молока-то и не видели. Но а мы зрит... его <пиш> вот так делаем. Да, понимаешь? да, да. Но зрители старшего поколения могут себе представить пакет молока. В тетраэдре любые две грани имеют общее ребро. Это не трудно себе представить. Действительно, вот как бы любые две грани имеют общее ребро. А скажем, если взять куб, ну, представьте себе или кубик Рубика, или, допустим, вот эту комнату, то не любые две грани имеют общее ребро. Вот, например, полный потолок. Но это надо очень много выпить, чтобы они имели, так сказать, взгля на взгляд общее ребро. Так обычно они не имеют. Спрашивается, а бывают ли еще многогранники, кроме тетраэдра? Их продолжение имеет бесконечно удаленную прямую общим ребром. Ну, где-то там на бесконечности. Мы говорим сейчас, да, да, мы да, даже да. слово бесконечность не знаем. У нас все формулировки это простые так, так, и понятные да. школьнику, понятные тебе. А если взять какой-то более сложный многогранник, призму, пирамиду, что-то другое из учебника или не из учебника, то как-то вот все наблюдается явление, что не любые две грани имеют общее ребро. И долгое время это было открытой проблемой, Считалось, что, скорее всего, только тетраэдер, потому что все остальные примеры, ну, как-то вот у них не было общего ребра. Для выпуклых многогранников это доказали, для невыпуклых был там какой-то мутный перебор, часть из него перебрали, ну, вроде бы так, но не до конца перебрали. Скорее всего, общественное мнение математическое верило, что, да, вот как бы, скорее всего, только тетраэдер. Фактоид, был фактоид, сложился фактоид, знаешь, да, что такое фактоид? Нет, первый раз слышал слово а, фактоид. фактоид, это некоторое неверное утверждение которая верит прогрессивной общественность. Ну вот в данном случае никто не знал верное оно или нет, но верили. Но относительно недавно по математическим меркам это совсем как вчера в 1983 году венгерский математик Лайш Силаши к удивлению, наверное, и своему и, и других математиков привел еще один пример. Этот пример совершенно неправильный и как бы он нерегулярный. Вот я его пару лет назад подарил Леше на день рождения. Вот он. Имеется. Вот многогранник Силыши. А я хотел сделать вид, что я его первый раз вижу. Ты меня спалил. Я только собирался сделать вид, что я первый раз вижу этот многогранник. Ну ладно, да, он стоит у меня на полке. Все видели его, кто смотрит канал неоднократно. Вот смотрите. Наблюдается... Сколько надо выпить, чтобы его выдумать? а? Не знаю, я столько. Но видите, у него 7 шестиугольных граней. И каждые две грани имеют общее ребро. При этом ну, он какой-то совершенно странный, какой-то непонятный. Как же так вот? Почему так? Похоже это Похож зн... титрайдер при этом, да? То есть такой титрайдер, в котором, э, в котором вырезали какую-то дыру, еще где-то тут надстроили немножко каких-то углов, да? Да! Я сам, когда на него вот первый раз смотрел, это какая-то нирвана просто. Вот Ты реально видишь, вот все грани, вот все, все, которые есть, они, да, они с этой тоже и все остальные также. В общем, это фантастика полная. Да, да, и, соответственно, открытая проблема осталась, но теперь у нее иная формулировка. Верно ли, что если у многогранника любые две грани имеют общее ребро, то это либо тетраэдр, либо пример силыши? Ну, в такой формулировке общественное мнение изменилось на 180 градусов. Теперь уже мало кто верит, что вот Всевышний так устроил наш мир, что либо и тетраэдр, два, либо пример да? силыши, и больше ничего нет. Люди верят в то, что, скорее всего, есть еще примеры, а может быть и бесконечная серия примеров, но этого никто не знает. Никому не удалось ни привести пример еще одного многогранника, в котором любые две грани имеют общее ребро, ни доказать, что иных примеров нет, и их всего два. И с этим многогранником связана целая серия открытых проблем, часть из которых уже закрыли, но большая часть является открытой о которых я и хочу рассказать. Вот смотрите, я поставлю его на место, но его, наверное, будет даже иногда видно. Многие в детстве играли в футбол и знают, как устроен футбольный мяч. Ну, для тех, кто современный школьник и в детстве играл в компьютерные игры, вот имеется изображение, как выглядит характерное изображение футбольного мяча. Он выглядит вот так. И он состоит из шестиугольников и пятиугольников. Ну, возникает вопрос, ну хорошо, а можно ли сделать футбольный мяч из одних шестиугольников? Зачем нам пятиугольники, это же неудобно шить. Ну, как устроена современная жизнь? Современный школьник знает, что если нужно узнать ответ на какой-то вопрос, то надо спросить в Яндексе. Да, нужно вот совершенно верно, нужно что-то такое вот спросить в интернете, набрать и узнать ответ. А нет, современных школьников уже вот так, как там... Вот, я не знаю, у меня этого прибора нет, но там что-то вот, вот такое происходит. Ну, можно вот даже... это, это у нас с тобой, у стариков. Хорошо, можно а поискать вот на планшете, но, ты, ты, ты, но ты, ты, то, ты... Так, то же самое, поискать ответ ну, в интернете, да. а не подумать самому, как было принято раньше. Да, да. Вот. Но продвинутый школьник знает, что нужно поискать не только в русскоязычном интернете, где журналисты один и тот же журналист пишет сегодня про театр, завтра про многогранники, а послезавтра про успехи в кузнечно-прессовом деле. Продвинутый школьник поищет в англоязычном интернете. Ну, вот это пример задачи, на который можно очень убедительно найти ответ в интернете. Вот я его сейчас даже покажу. Вот, смотрите. Вот он, этот ответ. Вот, много, вот такой футбольный мяч из большого числа шестиугольников. Вот он даже уже по-английски, тут вот так можно вот повращать и, и посмотреть, что действительно. Вот футбольный мяч из, из одних шестиугольников. Exatamente... Он находится и Яндексом и Гуглом и по русски и по английски. А Его как они придумали, что он вылезает сразу? Вот, э, Его э, придумал э, Акопян, а потому что когда решена какая-то проблема, то поисковые системы умные, они сразу и на решение можно. выводят. А и, точно, им. да. И вот все, ну прям очень убедительные Многие российские журналисты перепечатали эту статью Сени Акопяна. Ага, Акопян, Краудер. Брюнер и Гусейнов и опубликовали они ее, но я не буду да, называть, когда? Ну, можно ну, в, недавно относительно. Нет, ну, в смысле, дату не надо, да? Ну, уже, наверное, можно и сказать, что они опубликовали 1 апреля 2015 года, а журналисты не обратили внимания на эту дату. Да ладно журналисты, ты знаешь, да, мне до сих пор пишут письмо, что в книге моей вот прямо на одной странице написано два противоречивых утверждения. Первое, что из шестиугольников склеить футбольный мяч нельзя, а дальше дается сноска, и указана статья, где это в явном виде сделано. Алексей Владимирович, вы что, творите? Да, да, Сеня Акопян замечательно сделал работу. Это липа. Это шутка такого футбольного мяча не существует. И это решенная задача. Можно доказать, что не существует выпуклого многоугольника, каждая грань которого является шестиугольником и спрашивается, как же так, почему, почему не может быть? Возьмем много шестиугольников, будем как-то склеивать. Но, действительно, это пример теоремы, в которой не только условия, но даже и доказательства школьник может понять. Это сказать, то, что понять можно. Хорошо, но когда есть какая-то проблема, что что-то нельзя сделать, например, нельзя сделать футбольный мяч из одних шестиугольников. Кстати, во многих местах в интернете неверно или лекторы рассказывают, а иногда и тексты пишут, без упоминания того, что многогранник выпуклый, а для невыпуклого вот, пожалуйста, вот многогранник из одних шестиугольников, да, такое бывает. Удобный способ работы с теоремой, в которой что-то нельзя, это попытаться ослабить условия. Так можно попытаться найти новую интересную задачу, а иногда и открытую проблему. В данном случае можно попытаться ослабить двумя естественными способами. Первый способ это, окей, пусть у нас грани будут не только шестиугольники. Что вот тогда мы получим? Мы получим интересные вещи. В частности, если взять футбольный мяч, который у нас тут где-то был, как известно, в футбольном мяче пятиугольников 12. Оказывается, удивительное дело, что их всегда 12, если у нас многогранник состоит из шестиугольников и пятиугольников, выпуклый многогранник, и в каждой вершине сходится три многоугольника, то тогда пятиугольников будет ровно 12. Существует, при этом шестиугольников может быть 0, есть известный пример Дедекаэдра, может быть 20, как в футбольном мяче, а может быть и другое число, есть еще примеры. А один может быть? Один шестиугольник и кругом 12 пятиугольников? Я не знаю, но предполагаю, скорее да. А вообще у тебя есть ответы? Про это я не знаю. Меня всегда на лекциях спрашивают, и я всегда не знаю, себя все узнать. Есть ли ограничение на количество шестиугольников? Просто вот, ну, Может ли их быть миллион? Ну там, или ровно там миллион, двести пятьдесят шесть тысяч, триста пятнадцать. Ну то есть верно ли, что для любого М существует футбольный мяч, склеенный из М шестиугольников и 12 пятиугольников? Не знаю. Думаю, вот именно что... таким способом. Я понимаю, об, да, что да, называется? Я на лекции говорю, это не, огр... это не очень сильно ограничивающие условия. Попробуйте четыре пятиугольника или шестиугольника в одной вершине собрать. Для этого они должны быть сильно перекошенные. То есть, то, что три в одной, это так, это очень естественно. Вы так и будете шить, если бы вы шили. Вот. И вот вопрос, сколько может быть реально шестиугольников, я что-то ответ не знаю на самом деле. Я не но... знаю ответ, но думаю, что Для их любого, может быть да. много. Или и как бы, но ну, не для любого, думаю, думаю что там, допустим, там могут быть какие-то вот ограничения, это допустим, 17, это может быть, и нельзя, да. но такое, я не да. знаю. 17 нельзя, а но там, Да, но что-то, что-то можно, да. Надо будет такое кого-нибудь спросить, вот. я, все, я все забываю. Спросить. И... Но если вы в комментариях к этой записи нам укажете, да, правильный ответ и как бы ссылку на статьи, да, ну, мы вас это там ну, какой-нибудь да, да, какой какой плюшкин там можем накормить, не знаю, назвать ваше имя во всеуслышание, например, что вот такой-то. Наконец дал ответ, да, так что пишите, если кто знает. Ну вот про то, что <смех> пятиугольников именно 12, это немножко более сложная <смех> задача, чем про то, что нельзя из одних шестиугольников. Для тех, кто смотрел или посмотрит лекцию, в которой Алексей Владимирович доказывает, что пятиугольников 12, имею дать призовую игру тем, кому нравится эта задача. Предположим, что у нас многогранник выпуклый состоит из шестиугольников и треугольников а других граней нет. При этом в каждой вершине сходятся ровно три, Снова, да, три. многоугольника. Да. Задача найти, сколько у него треугольников. Mm -hmm. А, ну похожим образом, да? Ну, похожим образом. Все через есть V R плюс +G. G равно 2, естественно. Да да, да, да, там есть некоторый нюанс, но тем не менее это тоже можно решить. Вернемся теперь обратно к исходной задаче. Предположим, что мы... Все-таки требуем, чтобы у нас все грани были только шестиугольниками. Ну хорошо, выпуклый сделать нельзя, если у нас все грани э, вот с таким свойством выпуклый многогранник и ну вообще и, гомеоморфной и, э, сфере нельзя. Да, чтобы у нас, ну мы сейчас у нас уже два разных условия. Это важно, чтобы многогранник выпуклый и каждая грань выпуклая. Эти условия накладывают разные ограничения. Да, конечно, потому что ну, конечно. потому что хорошо, спросим так пусть у нас есть бубликообразный многогранник или, как иногда говорят, тероидальный в математике, но такой похожий на бублик. Это вот здесь бублик или Нет, где это бублик? Силоши. Ну, вот да, силуш это один из примеров, да, вот тут есть дырка. Вот, многогранник с одной дыркой. Спрашивается, может ли у такого многогранника все грани быть выпуклыми шестиугольниками? Существует ли бублик, каждая грань которого является выпуклым шестиугольником? Я даже покажу картиночку такого многогранника. А, он есть, да? Вот смотри, пожалуйста. Вот многогранник Inferno. с одной дыркой, бублик, у которого каждая грань является выпуклым шестиугольником. шестиугольник. Черная дыра. Ужас. И этот многогранник... Он есть, да, существует? Его можно даже сделать, допустим, напечатать на 3D-принтере. И это опять липа. Но это липа более тонкого свойства, он ближе к суще... в каком-то смысле он ближе к, к существованию, чем предыдущий пример, что предыдущий пример можно только на картинке изобразить, а этот еще и можно изготовить, и он будет очень убедительный, можно к каждой грани приложить линеечку и убедиться, что она плоская. То есть по V минус R плюс G это все хорошо? Да, да, но есть другие да? другие как бы, причины, почему его не существует, и... А его прям не существует, да? Но можно сделать сколько угодно близкий. Это пример, когда ты можешь, допустим, если ты, у тебя есть прибор, который проверяет плоскость, грань на плоскости, она плоская или нет, но у него есть некий допуск, допустим, он проверяет там, 5% или 1%, да. допускает не плоскость. И да, если у тебя прибор реальный, то есть хоть с каким-то допуском, то тогда многогранник существует. Можно сделать его так, что он на одну молекулу вот отстает. Подожди, а он, он отстает из-за неплоскости грани или из-за невыпуклости все-таки какого-то угла. Можно и так, и так сделать. А, все понятно. Но невыпуклости ни, ни одного, одного не хватит. Спрашивается, как же так? Ведь можно сделать продвинутые математики могут взять предел, если мы можем таких многогранников сделать целую серию. Вот возьмем приборчик с допуском 5%, 3%, 1%, процента ведь эти многогранники будут куда-то сходиться, должен быть предел, и этот новый многогранник уже должен быть ну, полностью вот ответом на Я вот эту задачу. Меня. Но в данном случае будет наблюдаться не предел, а беспредел. Беспредел? Да, они будут там, у тебя при уменьшении допуска у тебя увеличивается число граней. А, ну просто превращается пример, в торт, да. Да, тор. да. Чистого примера нет, это можно доказать, это задача решенная. Но вот удивительным образом... Как же выглядит инвариант вообще? Значит, на основе чего? Вот я понимаю, вы имеете C ⁇ но это очевидно. А вот какие еще возникают инварианты? Я тебе могу про это рассказать, но это более сложная немножко история. Ее так в одну лекцию не уложишь. В школе. Это не очень хитро, да? Ну, это не очень хитро, это я могу при случае рассказать. Но, значит, получается, что невозможно сделать многогранник, у которого все грани, ну, Тор, у которого все грани выпуклые шестиугольники но возможно сделать вот такой вот, да, у которого есть и невыпуклая, и одна выпуклая грань вот тут есть, у него из семи граней шесть невыпуклых и одна выпуклая, такое вот имеется. Окей, но если мы спросим про кренделеобразный многогранник, то есть про многогранник с двумя дырками, а такой можно сделать из выпуклых э, шестиугольников? Это никто не знает. Это открытая проблема, существует ли кренделе-образный многогранник, каждая грань которой является выпуклым шестиугольником. То есть инвариант, работающий для Тора, перестает работать да. для кренделя? Да, да. Но замечу, что то, что ты крендель изображаешь вот так... Но сиськи наоборот, да, такие, антисиськи. Это, это не единственный возможный случай, потому что крендель может быть устроен а, вот так. Да, да, да, да, да, да, да. И теоретически может быть и такой, но не доказано ни про такой, ни про такой. При этом задача нетривиальна, поскольку если мы число дыр не ограничим, и разрешим, чтобы дыр было много, то тогда... Да, я сейчас покажу пример. Блин. Я покажу пример сейчас. Да ты чё? Да, я... Сколько дыр? Это вопрос, который я хотел задать слушателям, сказать, желающим, чтобы они могли а, потом... Вообще топологически, по-моему, какая-то прелесть, типа того, что вот такой крендель... Перетягивается в обычный, или я что-то путаю? Да, перетягивается, правильно, но у нас здесь но есть здесь не только топологические, да, да, но, да, но и метрические да, да, ограничения. Ага. Вот, пожалуйста, вот Блин. пример невыпуклого многогранника с дырами, каждая грань которого является выпуклым шестиугольником. Блин. Еще раз, каждая грань выпуклый шестиугольник, при этом сам многогранник не выпуклый, но это уже правда. То есть такое можно сделать не приближенно, с точностью там, 1%, а точно можно сделать. И я предлагаю желающим подумать, сколько здесь дыр, а также чему здесь равно упомянутое ранее Алексеем Владимировичем V-R плюс +G. -R G, и как связаны между собой. Количество дыр в этом многограннике, ой, куда Но там? дыры СВ минус Р плюс Г известны, как СВ. Ну это тебе известно, а можно вот, сказать, чтобы но желающие я, тоже Я подумали. вижу их 14, но может быть я что-то не усмотрел там. Нет, ты не все усмотрел, не потому все, что, да? что там, а -а -а. да. Ну тем самым, что мы знаем, что для одной дыры нельзя, для большого числа дыр можно, спрашивается... А дальше для любого, да, можно посмотреть? Да, дальше для любого, да. Спрашивается, Блин. а какое минимальное число дыр, у многогранника, в котором каждая грань является выпуклым шестиугольником. Тем самым неизвестно. Этого никто не знает. То есть там диапазон количество дыр? Да, да, там есть целый диапазон, про который никто не знает. Не только для кренделя, в котором две дыры, но и для, не знаю, как правильно назвать, если три дыры, если четыре дыры, этого никто не знает. И мне это кажется просто фантастически ну, как бы красивым и удивительным. Ну как же так, это же вроде бы просто, а вот непросто. Никто, никто не и может да. решить. Хорошо, мы можем попробовать ослабить требования в другой части. Мы можем потребовать, чтобы у нас не все э, грани были выпуклыми. Вот в многограннике силыши у нас одна грань выпуклая, не знаю, можно ли ее показать на видео, она вот Но тут она внутри. внутри да, да. Да. И шесть граней невыпуклых. Да. Ну хорошо, а существует ли тераидальный многогранник, у которого. Не 6 невыпуклых граней, а поменьше, допустим, 5. Или 4, 3, 2, или 1. Вот 0 не может быть, как, как вот мы уже знаем, а вот от 1 до 5 может быть или нет. Этого никто не знает. Есть, кроме силыши, другие примеры тероидальных многогранников, в которых грани шестиугольники, выпуклые и невыпуклые, но уже без свойства, что каждые две грани имеют общее ребро. И почему-то так оказывается, что в известных примерах шесть или более невыпклых граней. Спрашивается, что это такое. То ли верна такая теорема, что в тероидальном многограннике обязательно не меньше шести невыпклых граней, а выплых может быть и много. То ли просто пока никто не смог придумать какой-то такой хитрый пример Тора, тероидального многогранника, в котором... Допустим, 5 или одна только не выпуклая грань. Слушай, а грань одна, односвязанная требуется всегда, да? Да, да мы говорим о, о, как бы о честных примерах, как бы, то есть, допустим... Грань это заплатка все таки Да, да, то есть какие-нибудь там два треугольника, связанные по вершине, это не грань в нашем смысле. Или не, там, а квадрат, в котором вырезана дыра, это не грань. Мы говорим вот о, о честных примерах, даже для них открыт, вот, никто ничего не знает, как что нам говорить про более сложные истории. Я э, сходил в посольство Венгрии и узнал там контакты самого Силыши, когда еще интернет не был так распространен, как сейчас. И, а мне хотелось узнать, вот, поговорить с автором этого многогранника. Вот, и там очень любезно мне так сказать, вот, помогли, нашли, потом позвонили, дали. И я его в числе прочего спросил, а что он сам думает вот, про это. И он сказал, что он верит, что нельзя сделать пример, в котором меньше, чем 6 невыпуклых граней, но никакие Чуйки, из существующих доказательств, методов доказательств, они в принципе не могут привести к такому ответу. Если эта гипотеза верна, то это означает, что математика в этом месте находится в какой-то, ну как бы до пороговой, до научной стадии собирательства отдельных фактов. Мы не знаем, в каком смысле, на каком языке здесь говорить, как в принципе можно было бы доказать. Что не выпуклых граней не менее чем 6, если это утверждение верно. Непонятно, какое в принципе рассуждение могло бы к этому привести. Вот как-то это непонятно. Мы можем ослабить требования к нашей задаче иным образом разрешить семиугольники. Есть известная задача на плоскости, можно ли всю плоскость разбить на выпуклые семиугольники? И в некоторых местах в интернете тоже написано, что. Прям в такой формулировке нельзя. Это введение в мат-анализ. На самом деле, там есть тонкость, на равные нельзя, на равные. а на неравные выпуклые семиугольники можно. Мы можем спрашивать про многогранник в трехмерном пространстве, спрашивается, бывает ли многогранник, каждая грань которого является семиугольником. Многогранник из одних семиугольников бывает или нет? Ну, Естественно, он будет не выпуклый, выпуклый да-да-да, как бы, ну, да, ну, да, естественно. Ну, да. Сколько дыр я пытаюсь понять. Но ответ на этот вопрос долгое время никто не знал. Вот если бы мы записывали эту лекцию, когда канал только начинался, то я бы говорил, что, ребята, думать над этой задачей никто не знает. Но недавно нашли пример. Когда? В каком году? Ну, пару лет назад как бы нашли пример, который в каком-то смысле дедекаэдр из семиугольников. То есть он состоит из 12 семиугольников. Ну, естественно, неправильных, невыпуклых, там с дырами там все. Вот. И более того, от этого он так сложно. Так Нет, с дырами что... сам он, все-таки семиугольник Нет, нормальные. Сами семиугольники честные, да, ага. а он, сам просто не дыр. выпуклые. Да. Но сам он с дырами. Есть, Сколько вот. дыр? Слушай, я не помню, мне кажется, три дыры. Три дыры. Да. И он так хитро устроен, что даже не то, что его сделать вот не получается, а даже убедительный чертеж нарисовать не получается. Но это, я думаю, что преодолимо. Может быть, кто-то из уважаемых. На 3D-принтере надо распечатать. Ну, для начала нарисовать убедительный пример, который можно вращать мышкой. Если кому-то интересно, то я вот, ну, могу дать ссылку на статью, где описана сама конструкция, как его встроить. И конструкция верная, это я понял, как делать. Но вот между тем, как, как бы знать, как сделать табуретку и уметь сделать табуретку, вот большая разница. Вот знать, как сделать многогранник я знаю, а сделать не могу. Может быть, кто-то сможет. И... Можно задать следующий вопрос. Хорошо, а существует ли многогранник из одних восьмиугольников? Если рисовать просто граф и смотреть на твое любимое V-R плюс G, то даже из 12 существует, ну так, он мог бы существовать. V-R плюс G равно 2 минус 2g. Да. Спрашивается: а существует ли в реальности вот в нашем трехмерном пространстве, не в теоретическом каком-то, вот, а в нашем можно сделать многогранник из 12 восьмиугольников? Этого никто не знает, это открытая проблема. И я в заключении хочу призвать желающих школьников подумать над этими задачами с точки зрения программирования. Сейчас вырастает новое поколение, которое сказать, научилось программировать, еще не родившись. Те, для кого программировать просто и естественно, в отличие от нашего поколения, где нужно сесть, собраться, там, вот тогда, может, что-то и запрограммируем. Может быть, уже и можно, и не очень трудно, Запрограммировать такого рода задачу, как, допустим, существует ли многогранник из 12 восьмиугольников, может быть, ее уже можно грубой силой перебором найти. Или, может быть, можно, то, что было бы вот, лично мне чрезвычайно интересно, узнать, существует ли, кроме тетраэдра и многогранника силы, еще один пример, где любые две грани имеют общее ребро. С этим работают 12, 12 этот самый, 6-6 грани, где 12... 12 11 угольников. Да. Его сейчас, я знаю несколько мест в России, где написана программа, и она что-то считает. Да, но он. пока мне не, не, не доложили о том, что уже сделано. Но в Челябинске они просто изо всех сил ищут. Да, но да. здесь, может быть, можно искать как бы в разных таких как бы, частях. Вот. Да, и да, может да, быть, хочешь? и можно. Может, кто-то найдет. Потому что, по сути, что, вот Я это, уверен, я что хочу... он есть. Я совершенно уверен, что он да, есть. Да, я тоже думаю, что есть. Вряд ли тетрайдер, Силы и все. Думаю, что там целая серия. Я хочу немножко вдохновить того, кто, может быть, сейчас смотрит и думает, да я сейчас сам напишу такую программу. Смотрите, следующий кандидат в премьеры, тот, который, про которого неизвестно, есть или нет, он состоит из 12 11-угольных граней, каждые два 11-угольника имеют общее ребро, у него 44 вершины и 66 ребер. И 6 дыр. И 6 дыр, и никто не знает, есть он или нет. То есть там не миллион ребер, а, как бы, а всего лишь 44. Ребер 66, вершин 44. То есть это то, что на компьютере, может быть, и можно перебрать э, относительно несложным способом. Ищите, и... друзья! И может быть. Ищите и найдете. Тот, есть. кто сможет найти такой многогранник, он прославится. Ну, да, ну, это ну. будет очень здорово, если кто-то такое сможет. Серега! Я закончил. Спасибо тебе огромное! Спасибо, что позвал на канал. Приходи еще.